Привет! Как дела? Где ты? Я из Украины. Нельзя снимать? Ну, вы произошли к людям и снимаете. Вы хотите что-то мысли, Нет, ну, Простите, я снимаю все, что происходит на митинге. так же вы на человека направили и снимаете. Ну да, я хотел проинтервьюировать. Я хочу интервью. Я хочу интервью. Я сделаю документальный фильм. Знаем, такой, Я этом... делаю документальный фильм. Они говорят, что мне нечего сказать. К сожалению, они не могут давать интервью. Вот и все. Sorry. sorry. Люди во всех деревнях, во всех селах коммунисты есть. Другой такой организации нет. И есть в каждом селе, в каждой деревне администрация, которая наполовину... Ну, практически все они за этот олигархический режим. Разрешите вопрос. Да. Переходим к вопросам. Да, Первый вопрос. вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, почему в коммунистической партии в течение 20 лет не изменяется руководство? И как вы рассчитываете завоевать поддержку граждан, если вы а, являетесь примером, как и другие партии, не смены руководства и а, спекания своих элит, и не, не даете никакого тоже... А... Вас, у вас облуждение, Давайте, Вы вас... говорите, что не сменяется руководство. Перед вами стоит... Член Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Бессон Владимир Владимирович. Перед вами стоит член Центральной контрольной региональной комиссии Коммунистической партии Российской Федерации. Первый секретарь Ростовского областного комитета Коломейцев является членом президиума Центрального комитета. У нас коллегиальные органы, и мы принимаем решение. коллегиально. Меня, товарищи коммунисты направили для работы в центральные органы в центральные органы порядка пяти лет назад то есть о том что несменяемость это обман это фикция ну какая же а, вы хотите если задать Зюганова Геннадия Андреевича да, да, я лично знаю Зюганова лет? Геннадия Андреевича я да. знаю что а, это человек который а, знает страну который знает как вывести ее и самое, что интересно, это единственный русский, который, в, скажем так, в крупный политический деятель. Дальше. Кроме Зюганова, кроме Зюганова, ни один из политических деятелей настоящего времени не прогнозировал эту ситуацию. И не говорил, не делайте, единственный. И говорил, не делайте это, делайте это, не делайте это, делайте это. Но Ельцин не послушал. И развалили страну. И в принципе народу дали почувствовать демократию и, скажем, идти в одну сторону. Зюганов сказал, пойдемте в другую сторону. Сейчас народ понял, что надо идти в другую сторону. Но опять начинают говорить, это только не за Цюганом, только за кем-то другую Другого сколько, не есть. Я, сколько... А, да, я слушаю. Заслуга Зюганова заключается в том, что он провел Оппозицию провел партию по лезвию ножа. Он не свалился в соглашательство ельцинскому и путинскому режиму. И он не свалился в позицию радикальную Лебедя и Рохлина. То есть он провел взвешенную политику и он сегодня достоин. Того, чтобы быть президентом нашей страны. Еще на 20 лет. Давайте за Путина голосуйте. Просы, еще на за Путина. За 20 да, да. Вы А что? Каждый? А скульт... А вы сколько вы уже находитесь на своей в должности в коммунистической в партии? Скажите, году, пожалуйста. Я 23-го да? буду 50 организатором. Меня никогда не загонят за железную... Вы сюда штуку, пришли по одной простой причине. Да, что да, пришли комсомольцы и сказали, где бессонного Нет. Чтобы вы не сказали, что мы струсили. Вот и все. Можно причине? вопрос? Один есть, вопрос. Есть, вы, он он да. Почему вы столько времени... Я, я не претензию. я хочу просто понять. да, Почему <потворение> вы... Имея под собой структуру, да, какую то а, определенный опыт работы. Сейчас, сейчас, сейчас. Вы опыт работы. Люди, вы. Почему а, вы сделали что-то, чтобы вокруг себя объединить людей, которые, может быть, с чем-то с вами согласен, а чем-то нет? Ну да, людей много у всех э, на принципиальной базе вокруг вас. Конечно. То есть, Конечно. может вот. быть, не а а что в себе присоединяйтесь. пример привожу. А именно Занимался комсомолом маляров. Знаете такого? Дарья Митина, Малеров. Слышал. Ну, Где не они? Знаю. Нет. Глазев был. Где? Ну, Нет. Это, это, Игошин. Это Игошин был. Где? Нет. Погоряков ну, что... был. Где? Да. Нет. Вот реальная ситуация. Людей подкупают, запугивают, отвлекают. Мы наход... Если... Югана выходил с инициативой на других лидеров, чтобы объединиться вокруг, ну не важно а Но НПСР у нас Нет. же был, НПСР, народно Патриотический Союз России Нет, уже был. Было много, я говорю на сегодняшний день. По, по всем путям История десятилетней давности, она уже другая 10 лет прошло, Ребята, уже шаг. Ребята, 42 дискуссионные клубы, мы вам в своей площадке организуем, вопросов нет. Теоретических вопросов очень много. Единственный сейчас какой вопрос? Страну захватили, захватчики, надо сражаться. Так или нет? Да. Организовывайтесь вокруг кого хотите. Организовывайтесь яблоком, вас заведут дальше. Организуйтесь с теми дальше. Мы организованы, такие же люди, как и вы. Мы можем ошибаться, можем не ошибаться, но мы хотим собрать людей, которые. Мы Да, выслят. И что? предложение. Есть такое предложение? Давайте заниматься. Кстати, можно давайте высказаться от комитета 4, -го. 4 -го февраля этого митинга? Я бы хотел просто спросить у вас, и в том числе. Почему сказать, не занесли листовки? Я хотел да. спросить у вас, да. а вы, ну, как бы почему не оказываете поддержку гражданам а, свободным, беспартийным, которые организуют в социальных сетях подобные митинги, которые являются частью общероссийских митингов. Вот например партия Справедливая Россия пытается оказать поддержку, все, вот, потому что нас арестовали, потому что партия нас арестовали иди... Справедливая Россия. Справедливая Вчера Россия. партия Справедливая Россия другой организации нет. Решите У вопрос. Нас есть в интернете сейчас все это есть. Подала заявление на нашего кандидата от Коммунистической партии о снятии его с регистрации. Ну, как помогать таким людям? Ну, как? А можно э, серьезный вопрос спросить? Серьезный вопрос, как депутата Серьезно. Вот <coughs> Как бороться с запугиванием граждан? Потому что четыре дня в интернете, как? В интернете запугивают да? граждан. Посадили да? Вы человека. А как Вы, помните, Не, ну как бороться Вы помните Фетисова? Начальника ГУВД Ростовской не, области не Он выходил на телевидение Перед тем, когда сюда Росельмаш выходил И говорил, я не обеспечу безопасность Не ходите на митинг Это всегда было, это всегда, было, это всегда есть это всегда Нет, будет. но это идет конкретное запугивание УВД конкретно запугивает граждан Это правда Как с этим бороться? Это просто Можно, Можно я отвечу на ваш вопрос? Же. Простите да. Необходимо иметь с собой всегда видеокамеру mm -hmm. И всегда фиксировать все факты запугивание, все факты того, когда на вас э, звонят, да, вам кто-то, понимаете? Это мощные и всегда мощные, необходимо да. выкладывать это все в интернет. Ведут себя. Вот без камеры полиция не представится. Будет хамить, держите дергать. А если вы камеру поставите и культурно попросите, представьтесь, пожалуйста, здесь у нас же совсем по-другому будет сесть. Ну как камеру Не, организовывается. Если организация, то все равно они обязаны будут... Нет, просто обычные граждане четыре дня сажают и задерживают обычных граждан, которые в соцсети заявляли о том, что они хотят сегодня прийти на миссию. Письменно, на мое имя заявление. На мое имя письма заявление. 16 я сказал Будет начальник УВД, давайте мы ему эти вопросы